человека есть три ну четыре будем говорить три кольца первое кольцо это вот он внутри о чем мы сегодня много говорим его душа его я его подсознание многие какие-то характеристики внутренние потом есть то что на нем у него вот я сейчас пальцы свою трогаю это второе кольцо а есть третье кольцо это то что есть у него но он с этим не соприкасается например у меня есть подушки я их сейчас не трогаю это третье кольцо у меня сейчас пылесос два, у меня два пылесоса хороших, но я их не трогаю сейчас, они в третьем. А еще есть четвертый круг. Это то, что у меня нет и меня никак не касается. У меня есть телефон, это мое сейчас второе, получается, третье, да? Я его не трогаю никаким образом, его не касаюсь. А есть президент, Он, каким образом вообще меня касается? Биометрия тебя каким образом касается? Билл Гейтс тебя каким образом касается? Но ты берешь свои мозги свои чувства и отдаешь туда это называется бред сивой кобылы и когда это люди начинают говорить я расшифрую когда люди начинают говорить про то что их никак не касается то я считаю что эти люди себя куда-то не туда загнали вам надо оттуда выйти и начать заниматься своей жизнью зачем зачем да тебе все это и начинаем думать и если вы увидели придумали дальше с этим поработали пункт третий. если вы не поработали у вас ничего не поменялось если вы поработали поменялось пошли дальше в пункт четвертый. я думаю что это понятно